Хочешь? Смотри, какой вкусный. Держи. Ля какой. Опа. Мне понравилось. Я, Да, пацаны на первый этаж. Нет, да, пацаны. Заминировать меня попытались, но у них никакой не получается. Совсем не пробивается. Давай я попробую. Кто-то чекает? А-а-а, вот ты и попался. А, вот ты и попался. Ок. Алиш, что сказал, да? Чел. Что это такое? Это я забыл Доту закрыть. <связывая> а тут же волны крипов, и они. Чуть-чуть-чуть набежали, у меня аж фпс проследует. Это чё такое? А вот и я. А. это все объясняет. Понимаю. Вашу центральную башню атакуют. Дай их чисто под кайфу. Ну да, именно. Вашу центральную башню атакуют. Слип смерти. Блин! Блин, мне так жалко того американца, который с нами играет. Хотя мне кажется, он не американец. Вашу центральную башню О, Он каждый раз это будет говорить. Сдавать этот отзвук и как по радио. Ря, меня не убегай. Ваша башня Умирает. Не Не надо! очень понравилась. Да, да, да. Да, эти звуки, конечно, великолепны. Не забудь записать над Виктор Фонтом. Да, да, вечером будет сидеть такой типа, да а я твой дядя! Твой дядя, дядя. Гер? Ты же слышал то, что недавно Overwatch был бесплатным? Да. Да. Ну и короче, Basically, самый прикол в том, что, что разработчики такие не придумали ничего лучше, чем то, чтобы вот, ну, сместро, те, кто купили игру, дать им, короче, Look, скины клоунов. Бля, реально? Так, ну, мне кажется, у всех пидаки подгорели от этого. Две ДК слишком отдал, что всех клоунов назвали спустя несколько лет. Я... Просто... <сí <Afternoon> Ой, блин... Это, это печально. Я не знал, что они могут потрескаться. вообще такое это оружие такое типа идеально очки точно очки для пафоса надо да, петрофа соседнего подъезда Так. Вот это вот был бот. Да ну нафиг. Да бред. Нет ну реально бред. Они убрали в туалете. Охренеть просто! Я убил троих! Ну, человек, боже! Вот оно! Да! Да, это <соценно> а, Поверить не могу, реально просто! Окей... <соценно> okay. Что? Да ну нафиг. Прострел через шину в голову. Что? Нормально живем, пацаны. Вообще, прям, отлично. Просто да это в криуж. Нравится мне показатели в этой игре про футбол. Обозначишь Да ну нафиг, <laughs> чего, блядь? Ладно, там блять, ты на всю <laughs> отлично. <laughs> Какой это вообще смысл? Эй, ты куда пошел? Вали-калас! Нигде вс ⁇ III Я убил весь мир, я перебил вообще всю деревню. Ты еще будешь? Какой позитивный! Да, ну нафиг. А, да, <смех> господи. Реально за Тикова играю.